Дамы и господа, всех приветствую. Леонид Беленицкий, Институт карма йоги, курс второй. Наша задача на сегодня за одну лекцию или за несколько. Посмотрим. Сегодня времени много. Итак, моя задача это... Я хочу резюмировать второй курс. Хочу попробовать изложить какие-то рамки на второй курс. Программа на первый курс Института карма йоги, она полностью начитана. Сейчас читаются политические лекции как бы в приложении к тому материалу, который есть, и взгляд на политические события с позиции миров. Чем выше вы по лестнице залезли, по духовной, тем меньше ваше участие, как бы, ну, если вы не Шрео Рабинда, который участвовал в национально-освободительном движении, но в действительности национально-освободительное движение нужно какой-то очень узкой, группе интеллектуалов, а остальная масса даже не понимает, что они в рабстве находятся. Итак, второй курс Минцота Карма Йоги здесь, на этом канале начинался с курсового проекта по судьбе. Зачем, почему, для кого? <coughs> Дело в том, что курсовой проект по судьбе, вот сам курсовой, когда вы его делаете, он открывает ваше видение раз, и он показывает вам всю вашу вот эту реинкарнацию, то, что вы уже прошли. Курсовой проект «Поведение судьбы». Вы пытаетесь понять, вот ваша судьба, из каких частей она состоит, чего вы в жизни достигли, а чего вы не достигли. Вы начинаете смотреть повороты своей судьбы, периоды своей судьбы, законы своей судьбы. В общем, все это, в этих лекциях первых там десяти-пятнадцати есть что мешает вам э, увидеть и раскрыть свою судьбу номер один это чувство вины чувство вины может быть совершенно разное папа встречался с одной девушкой и с другой девушкой и с третьей девушкой и все девушки говорили что мне от тебя ничего не надо вот когда захочешь тогда уйдешь и, а в итоге, получилось, каждая из них забеременела, потому что в какой-то момент, когда этому человеку прикатило по деньгам, они вдруг все захотели резко замуж, и они поняли, что из всех вариантов этот самый лучший, тихий, мирный, не пьянствует, не дерется, как бы вовремя домой приходит, ну, супер, как бы, замечательно, да? Ну, а дальше, получается, этот товарищ, вот, Ему же обещали, что когда хочешь, уйдешь, и ничего мне от тебя не надо. И он был как бы в диком шоке, потому что он не собирался иметь детей. И вот получается вот результат какой-то, да, вот такой. И, и дальше вот что делать по судьбе, и как эту ситуацию решать. И получается вот такие вот привязанности. Но привязанности не только такого плана могут быть разбор ситуации ну совершенно многолетний там 40 лет назад может 35 да, молодой человек э -э, у него есть старший брат и вот ну так получилось вот брата не могут спасти но вот старшего брата спасти не могут а ему как бы 20 лет или 25 лет младшему брату а старший умирает но не могут вот врачи спасти на том уровне медицина, на котором была, и вот, и, и старший брат говорит, слушай, вот посмотри, медсестра, она так за мной ухаживает, ну такой человек душевный, ну такой, я ее вижу по 8 часов в день, вообще мной занимается, он говорит, женись на ней, у тебя вся жизнь будет счастливая. Ну и брат умирает, а этот как бы берет на себя эту просьбу, потому что это были последние слова родного, любимого брата, с которым он все детство провел. Ну и вот, вот это, то, те же самые привязанности по потанжали, привязанность, ну, порядочность, обещание какое-то, да. <coughs> вот, вот эти все ситуации, они у нас в судьбе есть. И вот такая ситуация... Бывает, судьба э, ведет вас по дороге, когда вы можете остановиться, в туалетик сходить, закусочная там, да, зайти ногти покрасить. А бывает, что судьба ведет вас по рельсам, когда вы в поезде, и пока, то есть вы не можете ни влево, ни вправо, машинист вам никак не подчиняется, это же не таксист, он даже не остановится, если вы попросите. Ну, смотря как, конечно, но теоретически нет. Вот получается, вы свою судьбу начинаете рассматривать, где была дорога, где были рельсы. Вы понимаете, что дорога это в большей степени свобода. <coughs> Примерно так. Курсовой проект дает вам видение. Во-первых, вы начинаете видеть многие ситуации в вашей судьбе. Во-вторых, вы учитесь описывать их законами. Когда вы научились описывать ситуации законами, то вы можете описать современные ситуации законами. И вы понимаете, что судьба от вас хочет. То есть, судьба нас всех, вы на уровне второго мира или восьмого мира, вас все равно ваша судьба вас тренирует. Потому что на духовном статусе второго мира судьба тренирует во втором мире. Но вы не думаете, что богов судьба никак не тренировала. Откройте греческие мифы. Кстати, вот Рим, Римская империя, да, мифы все греческие. То есть, вот, духовность была в Греции, что очень интересно, в те времена. Вот посмотрите все мифы о созвездиях, откройте вавилонские мифы, посмотрите мифы индуизма, Махабхарату, когда там все боги, да, и все истории с Шивой, и все истории с Вишну, и с Кришной которые известны из индуистского эпоса. Каждого бога судьба тренирует на что-то свое. До тех пор, пока этот бог как бы не взял на себя какую-то роль. То есть, пока он не взял на себя какие-то обязанности. Вот это вот нужно понимать. Расшифрую. До тех пор, пока вы как бы в социум плотно не вошли, то и социум вас воспринимать не хочет. Поэтому все деньги у вас случайные. Тот человек, который социум ненавидит, он определенную энергию выбрасывает против социума, и социум тоже на него как-то смотрит, понимаете, плохо. И поэтому эти люди, у них вечное безденежье, потому что они сами декларируют свое отношение. Почему социум должен кормить этого чувака деньгами, если он социум не уважает, не любит, считает его паразитом и дальше, дальше, дальше. Поэтому все зависит от вашего отношения. Социум уважает тех людей, кто продвигается по социальной лестнице. Все те люди, которые, когда Германия давала пособия по еврейской линии, они приехали деньги взяли вернулись да потом опять поехали деньги взяли вернулись а потом когда уже нужно было выезжать на совсем а им там говорят а вы все размеры пособия уже съели и поэтому им пришлось много кругом наматывать, ну чтоб хоть минимум какой-то дали потому что возвращаться было уже некуда но судьба все равно какие-то знаки дает понимаете и когда вы начинаете свою судьбу рассматривать, особенно прошлую часть, вы вдруг видите, вот же дверь была в совершенно другое будущее, где все было гораздо лучше, чем то, что вы выбрали, повинуясь случайной какой-то мотивации. И вот об этом весь курсовой проект «Судьбы». Сюда же идут «Светлые темные энергии», 23 лекция. 24-я лекция «Закон тебе надо, ты и дела и другие законы». И что идет после этого? <coughs> и после этого идет э, как бы чакральный анализ. Сюда же идут инициации, и, и сюда же идет какой-то вот курс медитации э, по чакрам. Хотя как бы вот сам текст, он, он не проговаривался. Подразумевалось, что вы в курсе, как это все делать. Что такое чакры? Всю теорию вы уже слышали на первом курсе. Когда мы начинаем говорить о чакрах, у нас есть термин цивилизации. Это означает паттерны поведения. На втором курсе вы должны все эти паттерны поведения цивилизационные у себя диагностировать. И посмотреть, есть ли у вас паттерн поведения от социального автомата. Любой цивилизации. Если он есть, вы диагностируете, его нужно убирать, избавляться. Ну что такое ткачиха, например, в сказке про царя Салтана? Ткачиха, это она же, у нее главная миссия. Если б я была царица, говорит одна девица, я бы на весь бы мир одна, наткала бы полотна. То есть это то, что она умеет, она это умеет делать хорошо. Именно поэтому все в том острове богаты, из-за одни палаты. Потому что у них у всех есть профессия в Атлантиде. Смысл Атлантида это не просто вот Хетида, например, или азиатида, или пацифида. Человек родился вот нищий, и цивилизация может опуститься к нему на голову. Вы не можете родиться в нищей семье чтобы атлантида или арктида стала вам как бы потому что если мы говорим про Арктиду, посмотрите все фильмы лакеи которые у дворян работают они сами ведут себя как дворяне они знают что когда говорить это называется вышкаленный да то есть они они знакомы с этикетом только они вот низшего сословия но их линия поведения они знают как одеваться они знают как себя вести то есть Арктида это другая совершенно цивилизация. То же самое с Атлантидой. В Атлантиде там все самые даже социальные автоматы имеют профессию. Поэтому все в том городе богаты. Изоб нет одни палаты. А изба это когда профессию у человека нет. Он досточек настрогал там в лесу. Притащил на своей лошаденке или на плечах на своих волоком. И вот по одному бревну строит целый год себе избу на которую нужно там условно говоря там 30 бревен всего <coughs> вот он целый год это все рубит тащит строгает там поэтому любой паттерн вот этот качиха все что она может она она занимается то есть это человек который вот он портной он все время это делает и по ходу она как бы мечтает. Ей хочется стать царицей, но она совершенно не понимает своих обязанностей царских. И она говорит, вот была бы я царица, я бы полотна бы наткала. Так ты и так полотна можешь наткать. Тебе для этого совершенно не незачем становиться царицей. И вот в этом как бы блокировка чакральная которая есть у социального автомата Атлантиды, потому что человек хочет иметь высокий статус, но то, что он хочет делать, идет на несколько ступеней ниже. И это типовое поведение многих людей. Дальше вы смотрите, если у вас поведение социальной номенклатуры. Если у вас есть, то это как бы хорошо, потому что если вы в этой социальной номенклатуре, то у вас всегда будет как бы социальный вопрос, финансовый закрыт. Но смысл духовного развития в том, чтобы и эту ступеньку пройти, и увидеть каких-то людей, у кого есть способности, у кого есть, то есть кто находится на уровне оккультного персонажа. В о рыбаке и рыбке это «Золотая рыбка». В сказке о «Золотом петушке» это «Шимаханская царица». В сказке о «Царе Салтане» это «Царевна лебедь». И в сказке про «Мертвую царевну» это «Королевич Елисей». То есть это оккультный персонаж. Зеркало – это такой же автомат, как и «Золотой петушок». Только зеркало – это компьютер с интернетом. А «Золотой петушок» – это охранная сигнализация – которая реагирует на разные возмущения окружающей среды. И вот нужно не путать такие механические как бы, автоматы или же ситхи, которые есть у людей. Как только вы начинаете видеть, вы ищете сначала живого э прецедент такой живой живого человека, который владеет, например, Ситха Королевича Елисея. Он говорит силами природы. То есть он чувствует, что природа хочет ему сказать. Возвращаясь из цивилизации к курсовому проекту, вот с этой фразой «Что природа хочет вам сказать?» «Приехал я в Америку. Что я сделал в первую неделю?» «Языка нет, работы нет». То есть нужно что-то делать, да?» Я начал пытаться, стараться искать всех моих друзей, знакомых, кто уже в Штатах, и попытаться со всеми наладить какой-то контакт, чтобы с ними поговорить. И получить для себя какую-то информацию, потому что вот я уже приехал, я здесь, с чего начинать, что делать. Точно так же... И, и я слушал, и самое главное для меня были истории, как кто пробивался наверх, и кто чего достиг. И этот путь, насколько он тяжелый, что нужно туда вложить, и сколько времени он занимает. И учитывая возраст, я приехал ближе к 40. Вот э, как бы если мы смотрим э, оккультные способности, которые по каждой цивилизации идут, и они, эти способности, с одной стороны, они идут у каждого оккультного персонажа. То есть вы стремитесь их освоить. Вторая часть каждая цивилизация раскрывает свой уровень сознания. Их шесть. Шесть уровней сознания, двенадцать уровней подсознания, восемнадцать уровней сверхсознания. Один товарищ мне пишет, что как же вот... Э Абстрактное мышление — это четвертый уровень сознания. а Где тогда конкретное мышление? Конкретное мышление — та же самая социальная ориентация. Можно написать социальная ориентация-конкретное мышление. Можно и так сделать. И вот получается, что каждая цивилизация, она ситку в себе несет оккультного персонажа, она раскрывает уровень сознания, а кроме того, она снимает, то есть каждая же цивилизация блокирует какую-то чакру. И когда вы этот блок снимаете, эта чакра становится свободная. Когда чакра ваша свободная, вы по-другому воспринимаете окружающий мир. И дальше вы возвращаетесь к курсовому проекту своей судьбы и вы сравниваете, как ваша судьба шла, когда у вас были чакры заблокированы или вставки от цивилизации были. Не путайте вставки на чакрах и в чакральные блоки. Вставка на чакре это специфическая такая вещь, которая блокирует именно пару лепестков. Это вставка. Блок, он может быть на одном лепестке, или на сушумне выше чакры, или ниже чакры. То есть он блокирует вход и выход энергии. Вставка – нечто другое. Вставка – это такой механизм. Ну вот, Арктида восхищение не снесла и к обедне умерла. Да? Ну, как там получается, что сейчас она смотрела, сидела на белые снега смотрела. На него она взглянула, тяжелёгонько вздохнула, восхищение не снесла и к обедне умерла. И вот получилось, что она родила дочку и вот умерла. Когда он вернулся, она так была восхищена и счастлива, что от переизбытка чувств. И поэтому цивилизация делает вставку на пару лепестков, которые вот этот переизбыток чувств забирают. И получается, и человек жив остался, от взрыва эмоций он не умер, да? а, а с другой стороны и цивилизация подкормилась. И это вот такой вот положительный симпиоз получается. Вот вставки, они все лишнюю энергию с человека забирают, чтобы люди как бы не перегревались, как устройство, где электричество движется. Поэтому вторая часть второго курса инсота карма-йоги ⁇ это вы начинаете смотреть на свою чакральную систему. Какие-то чакры мы разбирали по чакральным лепесткам. Потом опять мы возвращались в то же самое видение судьбы. Вот лекция иммунитет, там 47-я, иммунитет второго лепестка Манипуры. Да, второй лепесток Манипуры, чакры, там переезд на новый уровень, светлая, темная, нахата, чакра. И постоянно идет видение судьбы. И в перемешку мы говорим о школе чакрального целительства, потому что на втором курсе вы должны научиться диагностировать у себя привязанности к цивилизации. Как только вы научились это делать, вы можете найти все свои вставки. Потому что ваши вставки на чакра это следование определенному паттерну поведения. То есть, там есть лекции на первом курсе, когда все законы по вставкам, они разбираются. Кому интересно, чтобы я повторил это все по каждой цивилизации отдельно, пожалуйста, пишите, комментируйте под этой лекцией, и я буду подготовлю вам, мы опять проговорим, по каким законам идет вставка хетиды, Азиатиды, Пацифиды, Спайды, Арктиды и Атлантиды Шесть цивилизаций. Блаватская в тайной доктрине говорила о семи цивилизациях, седьмая цивилизация Синтезида э, это отдельная совершенно песня, она не похожа на остальные шесть цивилизаций. Синтезида. Она подходит, и она случится тогда, когда на Земле будут люди только лишь тех, кто уже все шесть цивилизаций проходили в своих прошлых реинкарнациях. И Синтезида будет заниматься тем, что она будет балансировать вот эти вот уровни сознания, чтобы оно все было как бы в балансе, чтобы и альтруизм, и социальная ориентация, и артистизм с эстетизмом, и аристократизм, и интуиция, и абстрактное мышление. Чтобы оно было в каком-то балансе. Потому что развитие каждого уровня сознания, пока не заполнен этот уровень, он никуда не ведет. Но когда он один заполнен, он тоже никуда не ведет. А вот когда, условно говоря, пирог такой многослойный, ну опять-таки, пирог Наполеон, да, и вот когда все эти уровни, они заполнены и давят друг на друга, то первый уровень, альтруизм, он сверхсознание ведет, а интуиция, последний уровень, ведет в подсознание. И, и вы начинаете ориентироваться в тех вещах, о <coughs> которых раньше вы даже не понимали, что это такое, и, и, и, и как, как это кушать. То есть, в начале первого курса, вы практически начинаете жить в пространстве своей прошлой судьбы. И когда вы уже много поняли, и у вас видение открылось, вы начинаете смотреть на свои современные ситуации. Ситуации есть, где у вас забирают энергию, или вас унижают просто, или у вас что-то отбирают. И ситуации есть, когда открываются новые двери, и когда вам что-то дают. При этом есть еще ситуации, когда вас просто проверяют, прошли вы эту сансару или нет. Конечно, если мы говорим о ситуации, когда война по всей стране, бомбежки и так далее, но это означает только одно, что все население страны, при этом заметьте, далеко не все. Куча народа не бегает ни от каких бомб они находятся в каких-то местах, и у них относительно спокойная жизнь, и они еще ходят, лечат зубы и бегают по ресторанам, и у них танцевальные клубы продолжают работать. Поэтому, когда вам кажется, что всю страну бомбят, нет, совсем нет. Но те люди, у кого есть абстрактное мышление в практическом плане, и оно соединено с конкретным социальной ориентацией, они понимают, куда идти и где найти, и как сделать себе спокойную жизнь. Даже вот в этом жутком бедлами и при бомбежках, и они находят, что интересно. Самый главный термин чакрального развития – это чакральная энергоемкость. Про чакральную энергоемкость мы уже много говорили, и э, вот вторая часть второго курса, она основана на том, что вы начинаете понимать, э, что в ситуации, в каждой ситуации есть как бы главная чакра, а остальные чакры второстепенные. То есть как только у вас начинают сексуальные чувства возникать, понятно, с Ватхистхана, а как только вы начинаете дом свой достраивать, перестраивать, приукрашивать, то это муладхара. А когда вы готовитесь идти в ресторан, или вы хотите побегать, позаниматься там, с кем-то, с детьми побороться, то это все манипура. Или идете на работу, это манипура. Другое состояние. Состояние любви, анахата, оно может быть и с сексом, но в этом случае с ватхискана второстепенно. А может быть любовь как чистая, вот как собаку вы там гладите, теребите. Вишутка. То есть каждая чакра, она реализуется в социуме по-своему. Задача вот этой второй части второго курса в том, чтобы вы себя продиагностировали. У вас оттоки есть с чакр. Одна девушка пишет, вот там муж пьяный, сосед начинает время мое отнимать пустыми разговорами. В этом случае мы говорим о чакральном вампиризме. Потому что когда кто-то от вас что-то хочет, а вам совсем не хочется ни в какие взаимоотношения входить, на что вас судьба тренирует. Чтобы вы научились выходить из этих ситуаций, перенаправлять внимание пьяного мужа на футбол там, или на что-то еще, перенаправлять внимание соседа на кого-то другого, если он вам сейчас не нужен. Или работай, начинайте их загружать, работать никто не хочет, они махнут рукой и пойдут как бы в другое место. Потому что фактически, когда человек пьяный или под наркотиками, он приходит, как бы энергии не хватает. Почему? Ну потому что он отдал энергию в другую сторону. Поэтому он смотрит вокруг, кому можно прийти, похныкать, пожаловаться или наоборот наорать, получить кусок энергии и дальше эту энергию уже переваривать, на этой энергии жить. Вот и все. То есть весь третий мир, нижний уровень, нижний построен на энергетическом воровстве и обворовывании окружающих людей и пока вы не начинаете понимать паттерны цивилизационных автоматов то вы не знаете как выбраться а чтобы выбраться нужно долго объяснять каждый отдельный паттерн вы должны находить его в жизни в лекциях все это есть идем дальше ну Народ жаловался, что сильно много про политику. но вот, смотрите, лекция 60-я, передел мира, раскладка сил. О протестах в США и партиях. И опять мы переходили на понимание чакр, тестирование, визуализация. Седьмая лекция. Состояние. То есть, знайте себе цену, знайте рынок. 61-я лекция. Как смотреть, что видеть. Понимаете... У вас получается, когда мы говорим, ну вот третья часть, третий период второго курса. Это, это вот какое-то тестирование. Это вы смотрите, у вас улучшилось ваше восприятие, у вас видение улучшилось. То есть, что вам дают вот эти практики второго курса? Ну, конечно, те люди, которые привыкли, как в первом мире, все однозначно, запишите урок 38-й. Так, руку подняли, сказали гав-гав-гав-гав, и теперь будет это. И человек поднимает руку и говорит гав-гав-гав-гав, и он ждет, а что же будет? По первому миру не работает так. Вы должны свое состояние внутреннее изменить, а потом подождать, чтобы социум среагировал. А если вы на 2 секунды поменяли, а потом опять перескочили на обычное состояние социальное. Социум даже не заметил потери бойца, извините. То есть вы же должны переделать свое состояние и начинать излучать то, что вам хочется, и дождаться, пока социум это заметит. Вот лекция 75. Состояние чакрального статуса, размышления у парадного подъезда. То есть, каждая чакра имеет свой статус. Вначале этот статус, он идет во втором мире по действиям. Сватхисткана может действовать, Манипура может действовать, Анахата может действовать, Вишутха как-то может действовать. Многие люди говорят, что они не могут учиться. Вот это как раз связь Вишудхи и Манипуры. То есть, Вишудха в действии, в духовном каком-то действии когда вы начинаете к чакрам подходить как к практическим инструментом и вы осознанно перебрасываете свое внимание с одной чакры на другую и вы понимаете как нужно себя вести так чтобы не попадать в паттерны цивилизации и тогда вы энергию не теряете у вас как бы все время вы энергетичны и что интересно социум на вас уже перестает коситься, и поэтому к вам люди такие случайные пристают все меньше и меньше, потому что вы в энергетическом подсознательном плане не выглядите как человек, на которого можно там гавкнуть и ободрать всю энергию, напугать и всю энергию ободрать. То есть, как только вы начинаете видеть все эти персонажи, и в своей судьбе вы их находите. И вы понимаете, как нужно себя с ними вести, чтобы они не присасывались энергетически. И это меняет потихоньку, медленно, последовательно, меняет вашу жизнь. Ну и день сурка, он же есть. Я удивляюсь, как до сих пор еще, вот я уже тут просматриваю до 70-й лекции, еще ни разу не встретилась Понятие день сурка, ну и одновременно, одноименный фильм. На каждом уровне, в каждом статусе есть день сурка. Вот вы второй мир там, пока вы по нему бегаете, бегаете, посмотрели эту профессию, а сколько автомобильный механик зарабатывает, а сколько доктор, а сколько зарабатывает женщина, которая нашла еще 10 женщин, которые там дома убирают или офисы пылесосят, вот какой у нее доход. А сколько, например, стоит чувак, у которого, который не просто экскаваторщиком работает, а у которого свой экскаватор и свой грузовичок. Ну, платформа такая. И он может сам заключать контракты, договора, и сам может с этим экскаватором переезжать. Или у него маленький такой, за 11 тысяч долларов экскаватор сейчас рекламирует. Это когда вы купили там гектар да и у вас типа огород и вам нужно это как-то поливать и вы вот придумали вот такую трубу и вот значит вам нужно прорыть траншею под трубу и вот вы себе уложили потом соседи пришли слушай как ты это сделал а сколько бы ты с нас взял вот чек взял посчитал и открыл такой бизнес как бы экскаватор маленький Сильно твердую почву не берет, глубоко не роет. Но тем не менее он вот целый бизнес на этом. То есть вы смотрите, что у вас происходит во втором мире и как вы можете себя приложить. Следующая часть второго курса это астрал. То есть вы должны в астральном пространстве адаптироваться. И в первую очередь вы себя там смотрите. Вы ищете пути набора энергии с одной стороны. Вы пытаетесь понять, что же такое астрал второго мира, и вы вот в этом мире действий пытаетесь увидеть денежные речки. И пытаетесь свое место увидеть. Вот знаете, как астрономы рисуют? Вот наша спиральная галактика, а вот Солнечная система на краю там где-то, медленно там где-то дефилирует, понимаете? То есть мы на периферии очень-очень далеко. Вот, вот то же самое, как бы, вы... Вроде вы входите в астрал второго мира, и вы должны увидеть вот эти артерии денежные, понимаете? Ну или говорят, насколько близко ты подошел к кормушке за всю свою судьбу. Вот это вот астрал второго мира. Астрал третьего мира – это цивилизации, которые пытаются все время кого-то энергетически обдирать, и вы должны пройти это все, выйти. И... Я про астрал, там много лекций, пожалуйста, пересматривайте. Но мы же сейчас квинтэссенцию такую делаем. Идея у нас в чем? Вы должны понимать, чем отличается, вот вы попали в астрал второго мира. Там профессии, там врачи, там плотники, там столеры, да? Ну, человек начинает как бы заниматься картами Таро. Ну, замечательно. А до этого он был электриком. Ну, хорошо. А ты вот в этой профессии электриком, ты дошел до какого уровня, сколько получает самый квалифицированный электрик? Ну, это там... То есть ты не знаешь, да? Ну вот если он будет в министерстве работать, или если он будет в поселковых каких-то новых хатах прокладывать проводку, вот сколько будут платить, сколько можно заработать? И выясняется, что человек всю жизнь работал электриком на кого-то, и он даже не знает, сколько стоит, если он пойдет на свои хлеба. Он говорит, ну, а где клиентуру брать? А это ж надо регистрироваться. Понимаете, все ваше видение по астралу должно подтвердиться по жизни. Если вы нашли какую-то золотую живу, то вы должны попробовать ее как-то. И вы должны понимать, если вы занимаетесь егоукалыванием, то вы должны понимать, а сколько другие зарабатывают иглоукалыватели? А почему они больше зарабатывают? Или почему они меньше зарабатывают? Что они не делают того, что вы делаете, и зарабатывают меньше? Или, а что вы не делаете? То, что другие делают, и они зарабатывают больше. А почему вы не можете переехать туда, где более богатые клиенты? Или как-то еще. То есть, как вы видите свое профессиональное продвижение во втором мире? И когда вы познакомились, а как познакомиться с людьми, которые нужно прийти на какой-то симпозиум, где ваши же коллеги, и видно, видно птицу по полету, ну или по помету, да, вы же видите, кто сколько зарабатывает, ну примерно как бы на глаз. Потому что человек в своем костюме чувствует себя гораздо более уверенно, чем тот, который взял костюм в напрокат. И он как бы обходит все столики с едой, с кетчупом, десятой дорогой. Ему же сдавать костюм. Он не хочет, чтобы его там ругали и деньги с него брали. И дальше, когда мы вот про астрал поговорили чуть-чуть, то опять мы возвращаемся к родовой капсуле. И опять мы проверяем по критериям. Наш контакт, то есть фактически вот большой кусок второго курса, это разные слои астрала, и что вы должны достичь, когда вы их проходите. И опять мы возвращаемся, вот 106 лекция, диагностика своих чаркер по критериям. 105 лекция, светлая и темная, там абсолют второго мира, вот 109 лекция. Абсолют второго мира – это совсем не то же самое, что второй мир. Но абсолют второго мира имеет, и вообще абсолюты всех миров имеют удивительную часть. Вот, например, у вас нет энергии, там вы как-то прошли, накачали себя, прошли восьмой мир. Да? Когда вы во второй мир заходите, в абсолют, если вы освоили хорошо второй мир, то он вам дальше, как хроника Хамбера, лабиринт может послать вас в центр другого лабиринта. То же самое, как с чакры на чакру вы перепрыгиваете. Также точно можно переходить по абсолютам миров. Не заходя опять, не проходя весь этот лабиринт, чтобы залезть в абсолют. И гораздо легче, если вы уже как бы вась-вась, с абсолютом второго мира Вы туда попадаете И он вам может и в абсолют третьего заслать То есть все что вы уже проходили Вы можете все пропрыгать И все что вам нужно в этих мирах поделать Все нужно поделать Отличие абсолюта От общества состоит в том Что вы попадаете Как бы абсолют это пространство Некой справедливости такой Если вы правильно вышли То абсолют второго мира Вам четко говорит где ваш хвост змеи находится. Все недостатки, которые вам нужно подтягивать, когда вы медитацией заходите в этот абсолют, у вас все это проносится. То же самое и с абсолютом третьего мира и четвертого. А бывает так, что абсолют второго мира отправляет вас в абсолют третьего, вы вроде прошли, а станция метро не зарабатывает, она закрыта. И вас высаживают где-то там, и вы понимаете по общению, что вы попали в Атлантиду. Это означает, что Абсолют вас не принимает. Это не то, что остановка как бы закрыта и вагоны не открываются. Нет, это означает, что вы в своем развитии, как сток-маркет, то вверх, то вниз, вы опять набрали какие-то паттерны поведения, которые Абсолюту не нравятся. И Абсолют видит, что вы опять прилипли опять к Арктиде, да, или к Атлантиде. И он говорит, дорогой, ну ты вернулся, ну что я могу сделать? Сюда только здоровым проход, кто уже отказался от всего этого. А ты опять вернулся к своему любимому паттерну поведения. Ну кто же тебе виноват? И вот тут мы обсуждаем критерии прохождения Абсолюта. Потом опять мы возвращаемся в денежные реки, миры 2 3 4 там и опять все идет чакры и мы приходим в итоге э, к четвертому миру то есть э, мы начинаем разбирать на 141 лекции на 140 сериал сотня про чипизацию мы разговариваем 150 лекция карта пути по мирам чем четвертый мир отличается от третьего и от второго? Второй мир, там идет борьба. Вот есть вы и ваши конкуренты, да, и есть хорошие и плохие. Это второй мир. А в третьем мире борьба же идет за внимание, за чувства, за эмоции какие-то, за зрителя, за, за клиента. И эта борьба достаточно жесткая. Но третий мир, он, он практически весь врет, потому что светлые, по определению, они говорят правду, как только они не становятся светлые в темном или светлые в сером. Светлые в сером однозначно врут, причем врут они очень так осторожно, они правду не рассказывают, но они рассказывают такую правду, которая как бы... Неправда, но смотрится как правда, то есть это вот э, они пытаются так воздействовать на сознание. А есть светлые, которые в темной форме. Эти ведут себя как темные, но у них цели как бы светлые. И они говорят, цель оправдывая средства. Поэтому, э, ну, Ленин так говорил, чтобы человечество, Тимур Ша уже поет вам, чтоб человечество могло счастливым стать. Пол человечества придется расстрелять. Вот это вот путь Ленина, это путь красных, и это светлый в темном. То есть мы идем, светлое будущее коммунизма. А всех кто не согласен идти, будут расстреляны, потому что нам этот балласт не нужен. Понимаете как? То же самое, то есть в четвертом мире всегда идет борьба за кресло. Потому что каждая партия в четвертом мире очень трудно быть индивидуальностью. В четвертом мире там команды, там команды и союзы. Потому что один человек в четвертом мире не выживает, его съедают. В четвертом мире даже клеркам работать тяжело, потому что каждый клерк при большом начальнике получает какие-то неимоверные деньги с точки зрения как бы нижнего звена. Потому что кормушки близко и потому что никто не хочет получить полотера или там посудомойку в предателе. Поэтому та посудомойка, которая президенту моет там, или директору компании посуду, у нее тройная зарплата, чтобы она держалась за свое место. А иначе опять пойдет в китайский ресторан мыть посуду одноразовую. В четвертом мире все время идет борьба за кресло. Если в третьем мире, какие в третьем мире э, военные как бы, инструменты? Ну вы же сказку про царя Салтана читали. Та же самая ткачиха-повариха. Они напоили гонца и в суму его пустую кладут грамоту другую. То есть они подделали документы. И привез гонец к Мельной в тот же день указ такой – то есть они поменяли царский приказ потому что царя не было называется подлог и то же самое в этих же сказках есть и шантаж есть всякие варианты каким образом можно эмоционально людей накачивать чтобы получать для себя какую-то пользу это все третий мир третий мир идет через эмоции все видеоролики Почему, говорят, Арестович говорит, что это война современная, это война названий к видео? Потому что все вот эти видеоназвания, они формируют эмоции у людей. И по этим эмоциям человек формирует свое сознание в внешнем мире. В действительности он дома сидит, и весь смысл пандемии был в том, чтобы закрыть людей дома, чтобы только по интернету можно было получать информацию. И вот, вот очень интересная часть. Как это все работает и как меняется тот мир, в котором мы живем. Что мы потом начали делать? Потом у нас пошел Новый год. И потом мы начали разговаривать о совершенно интересном этапе вашего развития. У вас есть какое-то желание, вы пытаетесь его реализовать э, ну вот, медитативными средствами, используя разные технологии. То есть вы притягиваете к себе различные ситуации и смотрите, есть ли у вас энергия на то, чтобы это сделать. Параллельно при этом вы пытаетесь посмотреть, что в вашей судьбе происходило, и вы пытаетесь прошлые какие-то желания и фантазии убрать, зачеркнуть, снять с листа. Потому что у вас появляется энергия, и какие-то там силы начинают выполнять ваши желания, которые давно уже вам вас не интересуют и никак не волнуют. Я проходил через это несколько раз, пока до меня не дошло, что где-то там у меня и списки есть. Потому что они прямо по книге судьбы выстреливали. Как только набрался энергии, накачался, тут же начинает что-то приходить. Все люди, которые научились набирать энергию, они получают очень интересный опыт. Человек говорит, ну я только энергии набрал, я аж прямо весь вот помолодел, помолодел. А тут, как ни возьмись, это приходит, мы мракрашенная, и начинает на давить и у меня уже настроение упало настроение упало это она подсосалась шлангом потом она говорит мне уже и не хочется ничего вот это значит она уже начала качать с нее понимаете как только она все выкачала она еще проверила парочкой фраз и убежала а та сидит вот что два часа занималась и все люди которые научились энергию набирать из упражнений Потом они учатся говорить «нет» и ограничивать свое общение с разными людьми. И вот э, эту стадию все идущие проходят абсолютно. Кто-то умудряется и по физиономии пару раз получить, потому что «нет» нужно говорить по-разному, смотря с кем. Старичок хотел заспорить, но с накладно вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком. Поэтому нужно смотреть, кому, что, когда и как говорить. Это все паттерны прохождения цивилизации. Поэтому, вот когда начинается у меня задник, ну, это задники для фотографий. Я же не сижу в Финляндии на фоне северного сияния. Там, где есть задник с зимой и елки со снегом. Вот мы как раз, это был Новый год, и мы как раз начинали говорить о притягивании различных желаний. Параллельно мы с этим говорили, с вами говорили, вот с методике методики, два горшочка по фасольке, и на одну фасольку вы всю свою любовь отдаете. И посмотрите, если они будут одинаковые, значит, не научились вы любовь отдавать. А если вы научились любовь отдать, отдавать, та фасолька, куда вы отдавали и руками ее гладили, м -м -м, она аж прямо идет, идет, быстро, быстро. Все наши разговоры о том, что у вас появлялись практические навыки Когда у вас есть практические навыки по видению своей судьбы, решению ситуации То вы не сидите и не ждете у моря погоды Потому что первые люди, когда началась война в Украине Они собрали монатки и выехали из страны Во-первых, и мужиков тогда пускали, кто не хотел воевать и кто понимал, чем это все кончится Они взяли и свалили Взяли свою, свою наличность всю. Но это люди, у которых были деньги Взяли самое необходимое и выехали И получили в Германии, во Франции, в Нидерландах Тот пакет, который им дали И наверняка уже нашли себе там работу Поэтому каждый человек Имеет право на принятие решений Именно поэтому вот «Йога обратной спирали» первая книжка начинается именно с этого. Когда тесть приходит и говорит, собрали манатки, там что-то случилось. И когда мы уже попали на моря и палатку растерли, мы узнали, что оказывается Чернобыль взорвался. То есть мы поговорили с вами про мир планетарного управления. Мы поговорили с вами о том, что есть разные политические силы. И дальше мы переходим с вами к тому, что у вас ваши способности, они развиваются только тогда, когда вы каждый день что-то заказываете через астрал. Когда вы каждый день находите себе какой-то объем работ. Ну и, и после этого получилось, в феврале началась эта война дурацкая, и пришлось как-то так выходить из программы. Но все равно мы говорили о чакральной активации, мы все равно поговорили о ценностях пятого мира. И то есть вот квинтэссенция, чем мы с вами занимались. У вас должно быть несколько навыков. Самый главный навык – видение вашей судьбы. Второй навык – за программу второго курса понимание чакральной энергоемкости и каким образом вы можете одну чакру максимально полностью насытить энергией Третья часть второго курса – это ваше восприятие астрального пространства. Вы должны понимать, чего ожидать от астрала второго мира и что можно ожидать от астрала третьего, четвертого и пятого, если вы смогли попасть в это астральное пространство. А пропуск на попадание в астрал следующего мира выдает абсолют предыдущего мира. Поэтому если вы абсолют второго мира вас принял, абсолют второго мира, я почему начал про социум с вами и деньги, абсолют второго мира вас принимает, когда вы начинаете понимать, что добро и зло это две руки одного тела. Вот тогда абсолют второго мира вас начинает принимать. А абсолют третьего мира вас принимает, когда вы понимаете что 60 оттенков серого – это нормально. И белые третьего мира, светлые, не должны расстреливать темных. И темные третьего мира не должны расстреливать светлых, только потому, что они думают по-разному. Четвертый мир вас всегда проверяет, кто вы. Потому что представитель четвертого мира, если он республиканец, он не будет кидаться с кулаками на демократа. Это только для телевидения. Они покидались, а потом вместе идут в ресторан, пьют чай и обсуждают, как бы свои темы, которые им интересны. Никто из них вне телевизионных программ не кидается друг на друга. Нужно понимать, что способ управления аудиторией он может быть разный в зависимости от ситуации. Это, это только как бы в колыбельных таких детско-садиковских ситуациях политики в парламенте начинают драться. Поэтому политическая партия приглашает боксера Валуева, что он просто там сидел. И это уже понятно, что на эту партию драться никто не пойдет, потому что как бы боксер понимает, альфа-самца нужно вырубать, для этого достаточно одного поставленного удара и все дела. То есть решение приходит как бы последовательно свое. Вот когда мы чуть-чуть поговорили с вами про четвертый мир, я думал, что все как бы поняли, но все равно какие-то дурацкие комментарии приходят, но я понимаю, они скорее всего от случайных людей, не от слушателей. Хорошо, через... Какое-то количество времени будет вторая лекция по этой теме.